привет всем друзьям всем тем кто смотрит эту передачу в прямой трансляции на моем канале на youtube канале который называется музыкальный журнал рифка x band о чем сегодня пойдет разговор давайте-ка вначале посмотрим фрагмент моего видео которое называется ничто нигде и никогда давайте посмотрим Смотрю на актеров от жизни седых, Я старею от мысли, мне больно за них. Дети брошенные и старики вот беда, Как помочь им не знаю, пять и что. Ну вот, посмотрели. Значит, сразу скажу, что эту песню я написал в содружестве с ростовским поэтом Алексеем Саркеловым. Ну, он и поэт, и журналист живет в Ростове-на-Дону. Но дело все в том, что идея о написании такой песни мне пришла еще раньше после того, как я прочитал стихи Максимилиана Волошина, которые были написаны еще в 1919 году. А, вы знаете, мне хотелось бы прочитать эти стихи, чтобы было уже совсем понятно, о чем идет речь. Читаю. Они пройдут. Расплавленные годы Народных бурь И мятежей Вчерашний раб Усталый от свободы возробщит требуя цепей Построит вновь казармы и остроги Воздвигнет сломанный престол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 Терпите же, примите ж, На плечи крест на выютрон. На дне души гудит подводный китиш. Наш неосуществимый сон. Вот теперь, надеюсь, вам стало немножко понятий. Дело все в том, что. Исторически так сложилось, что у нас вот так все происходит. Это вовсе не означает, что я думаю, что вот консервативно думаю, что вот так всегда будет. Нет, мы живем верой. Мы надеемся, мы верим, что наши дети, наши подрастающие поколения будут жить лучше нас. Во всяком случае, с этой надеждой. Мы уйдем в другой мир, который нам уже уготовлен <свят>, совсем э, в недалеком будущем. Ну, а вся надежда на подрастающее поколение. Вот, собственно говоря, и все, что я хотел сказать, подкрепляя свои слова полным просмотром своей песни на стихи Алексея Саркелова. Итак, «Мы ничто, нигде и никогда». Остался с тобой Не беда, что года. Только я другой Я не что? Где? Когда? Вот смотрю на актеров От жизни седых Я старею от мысли Мне больно за них Дети в И старики Вот беда как помочь им не знаю я ничто. Ведь страна моя Русь Среза, бирюза А чиновный люд Воровал Всегда Как исправить, не знаю Я и что, где, Когда Вот и сам уже вижу Крылья те Ложь и обман Мир суете Пожалей что живут без отцов, молись, не молись, не хватит богов, стыдно жить со всем этим, вот ведь беда, вот и болен уже, пролетели в Что ж, прощайте, друзья, ухожу навсегда. Понимаю, все мы здесь, все мы здесь, ничто. Нигде и никогда.